Женщина отвратительно себя ведет, вот на территории даже. Ну почему ее не вывести, не взять за шкирку? Ну почему женщина может, вы показываете, женщина бросается на мужчину с кулаками, бьет его, и это надо терпеть. Я вот знаю, что если бы я подняла руку на Германа, он бы меня ударил обязательно в ответ, однозначно. Потому что это реакция нормального мужика, что на него поднимает руку. Почему вы все время говорите, мужчина не должен, мужчина поднимает руку не должен, воспитывать женщину не должен. Почему женщины это все должны? Вы все время защищаете Нет, права женщин. Вы настолько, слушайте, вы настолько защитили права женщин, что сейчас настало пора защищать права мужиков. Женщина захочет убить его, ребенка, аборта. И мужчина ничего не может сделать, ни по закону, никак. Он только может убить женщину, что, остановив ее, в тем самом убить ребенка. Ничего он не может. Она захочет изменить ему, уйти с ребенком. И государство заставляет его платить алименты за то, что она ему изменила. Потому что она ушла с ребенком, развелась, подала на него на элемент. Что имеет право в вашем обществе мужчина? Ничего. Вы хотите жить с такими мужиками? Живите. Я таких мужиков не считаю а я мужиками. Такие же права, как и женщины, мужика. Я таких мужиков, которые имеют такие права, как и женщины, не считаю мужиками. Вот мой мужчина, мой муж, имеет право мужчины: принимать решения, защищать, выступать себя так, как он считает нужным. Я его за это уважаю, за это люблю. Для меня это харизматичный, умный, талантливый, интересный мужчина. Он сам строит свою жизнь, а те мужики, которым закон говорит, тебе изменила жена, иди, и плати ей деньги, чмо, и он платит, такого мужика я не буду уважать, ему школа гнобит, преподает в школе какие-нибудь гадости, чморит его ребенка, а он говорит, он там социализируется, я не заберу, а вдруг что-то будет, я не уважаю, не считаю это мужиками, понимаете, в нашем разговоре надо было сразу поставить точки, что такое мужчина, вот для меня мужчина человек принимающий решение, для вас мужчина, живущий по закону, которого вы гнобите, гнобите, гнобите И вот и эти права у него отнимем, и эти права отнимем И добивались до того, что начались однополые браки Потому что уже не интересны друг другу люди Начались эти извращения То есть женщине женщине, более интересны, чем мужиком были на самом деле всегда Конечно, но за это убивали В времена В священные, когда было православие, когда была вера За это убивали, это были единичные тайные случаи Если это выползало наружу даже в советские времена за это сажали в тюрьму это было постыдно сейчас это становится модно это становится очень так, заразительно это даже быть неизвращенцем сейчас даже западло, ты никуда не пробьешься и почему это происходит еще потому? потому что людям, женщинам уже не интересно с мужиками вот женские однополые браки, потому что они настолько зачемерили мужиков что вот эти законы послушные мужики они не интересны все они их забили копытами с вами, понимаете, полностью чмо какой-то я тебе сказала, пошла к другому мужику, давай плати мне вам нравится эти мужики? вот вы хотите понять? Вот так, вот если вы это заберете, то действительно я живу с своим мужем, потому что он мужик а вы добиваетесь прав, чтобы из того чмо, которое уже есть делать еще больше чмо у вас нет мужиков, у вас язык однопослушный чмо Пожалуйста.